Да, отлично, отлично. Вижу, что все у нас хорошо со связью. Мы с вами начинаем. Зовут меня Романова Юлия. Я являюсь директором Академии продаж электронной площадки ОТС. Сегодня мы с вами поговорим про столь актуальный вопрос. Это электронная подпись. Главные изменения, которые уже произошли в... В текущем году и изменения, которые произойдут в 2022 году. Наш вебинар будет интересен и полезен не только тем специалистам, которые работают в сфере закупок, я имею в виду специалистов со стороны участников закупок, со стороны заказчиков, но и в целом тем специалистам организаций, которые имеют отношение к электронной подписи, то есть которые так или иначе в своей работе используют электронную подпись, в том числе интересен вебинар будет физическим лицам, которые, например, сдают, подают определенные сведения при помощи электронной подписи. То есть фактически такой универсальный характер носит вебинар, но тем не менее наше обсуждение с вами оно будет вестись в рамках определенных вопросов. Это вопросы по новым правилам получения электронной подписи и вопросы по применению электронной подписи. Также мы с вами поговорим о том, какие электронные подписи уже работают по новым правилам. Новые правила у нас с вами вступили в силу с 21 года, с 1 июля, то есть не так давно. И пока еще в отношении новых правил и требований. У участников процесса, у тех специалистов, которые используют электронные подписи, возникают различные вопросы. В этих вопросах мы сегодня с вами попробуем разобраться. Какие удостоверяющие центры не могут больше выдавать электронные подписи? Рассмотрим с вами и этот вопрос. Какой алгоритм необходимо соблюдать, чтобы получить электронную подпись и работать уже с учетом новых правил и требований? Какие изменения в работе с электронной подписью произойдут со следующего года и кто в каких случаях должен эти изменения учитывать? Кто должен, иными словами, получать электронную подпись с учетом новых требований? Когда начнут действовать электронные доверенности? Вот буквально по этому вопросу мне за несколько минут до вебинара Поступили определенные уточнения, также вопросы относительно этого рассматриваемого материала. Попробую тоже дать ответы на все поступившие вопросы. И, соответственно, внести ясность в целом вопрос про получение электронной подписи. Уважаемые участники вебинара, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. У нас есть отдельная вкладка, она так и называется, вкладка «Вопросы». В общем потоке, где у нас с вами чат, я боюсь, что могу все вопросы ваши не найти, не увидеть. Поэтому лучше, если вы будете задавать вопросы в отдельную вкладку. Итак, мы с вами начинаем. Начинаем мы с вами традиционно, с нормативно правовой базы. Я расскажу о том, какие, собственно, федеральные законы действуют, какие вступили в силу и на что нам с вами опираться. Основной закон о порядке применения электронной подписи — это 63-й федеральный закон. В этом плане ничего не изменилось. Закон сам основной не изменился в части нумерации, в части внесения каких-либо ключевых изменений, но произошли определенные изменения в порядке получения, в порядке применения электронной подписи. Эти изменения регламентированы 476 федеральным законом. Он был принят еще в 2019 году, вступил в силу с 1 июля 2020 года. Здесь вот тоже такой важный момент. Изменения они вступают в силу постепенно, вступают в силу повсеместно. И здесь мы с вами смело можем утверждать, что уже активно механизм запущен, уже изменения вступают в силу, начиная еще с прошлого года, но, к сожалению или к счастью, не все, собственно, так эти изменения ощутили на себе. Но вот те изменения, которые произойдут, и которые произойдут в частности с 2022 года, вот они коснутся всех, и все эти новые порядки, новые требования нужно обязательно учитывать в своей работе. Итак, 476 федеральный закон внес изменения в положение 63 федерального закона, и собственно, благодаря вот этому 476-му федеральному закону предусмотрено поэтапное внедрение, поэтапное изменение в части получения в первую очередь электронной подписи, в части применения электронной подписи, ну и сопутствующие все остальные Элементы применения электронной подписи тоже внедрены 476 федеральным законом. Есть и иные нормативно-правые акты, это различные уже на сегодняшний день разъяснения, письма и так далее, которые вносят ясность в вопрос применения электронной подписи. И, собственно, иную нормативку я тоже буду упоминать в рамках нашего вебинара. Итак, мы сегодня с вами говорим в частности про изменения июльские и про изменения январские. Те изменения, которые вступили в силу в прошлом году, их я уже не затрагиваю. Собственно, мы их пережили. Нам важно понять, как жить с новыми изменениями. Июльские изменения текущего года, январские изменения 2022 года, они затрагивают абсолютно всех, кто использует электронную подпись. Это и специалисты со стороны заказчиков. Это и специалисты, но вот, кстати, со стороны заказчиков, все же здесь, вот если проводить аналогию с иными лицами, в меньшей степени, но тем не менее. Это и специалисты со стороны участников закупок, и специалисты, которые не имеют отношения к закупкам, но в своей работе используют электронную подпись. Руководители будут получать электронную подпись в налоговой, и у ее доверенных лиц сотрудники будут получать электронную подпись в удостоверяющих центрах, но вот здесь вот очень важный нюанс те удостоверяющие центры, которые получат аккредитацию по новым правилам. И вот здесь мы с вами уже должны для себя такое некое разграничение провести, то есть где для вас будет актуально получить электронную подпись. Получаем ее в налоговой или у доверенных лиц налоговой, либо мы получаем в удостоверяющем центре, который прошел аккредитацию уже по новым правилам. Поэтому вот здесь вот исходя из того, кем является лицо, соответственно, это лицо и получает электронную подпись уже с учетом новых требований. Но вот здесь вот тоже внимание, такой момент. Вот эти вот новые правила и требования в части выдачи электронной подписи доверенными лицами налоговой службы, в части получения по новым правилам, они в большем своем объеме вступают в силу с 2022 года. Но есть и те изменения, которые уже с 1 июля 2021 года вступили в силу. А именно, запущен был маховик аккредитации по новым правилам удостоверяющих центров. И, соответственно, сейчас, когда мы находимся в таком переходном периоде, а этот период с июля 2021 по 1 января 2022 года он официально назван таким переходным периодом, Соответственно, мы, если сталкиваемся с вопросом необходимости получения электронной подписи, мы, опять же, с учетом изменений получаем уже электронную подпись, например, в тех удостоверяющих центрах, которые прошли аккредитацию по новым правилам. С 1 июля воспользоваться безвозмездной государственной услугой по получению электронной подписи могут индивидуальные предприниматели, юрлица, и нотариусы в удостоверяющих центрах ФНС России. Вот здесь, вот тоже такой, собственно, немаловажный момент. Законодатель нам говорит о том, что услуга эта будет предоставляться на безвозмездной основе. Казалось бы, все так привлекательно и просто, но на практике оказывается несколько не так. И вопрос такой возникает, а что же за удостоверяющие центр ФНС России? Вот здесь вот мы с вами фактически сталкиваемся с абсолютно новым понятием. Ранее оно не фигурировало а, нигде в законодательстве. В части получения электронной подписи удостоверяющие центры, доверенные удостоверяющие центры ФНС России на сегодняшний день, список формируется, хотя вот ну, уже забегая вперед, есть удостоверяющий центр, который получил собственно, статус доверенного удостоверяющего центра ФНС. У Цен располагаются в территориальных налоговых инспекциях, но не в каждой. То есть, соответственно, если вы попадаете под ту категорию, которая получает электронную подпись в удостоверяющем центре, доверенном ФНС России, в самой налоговой, соответственно, здесь вы должны для себя определить, где вы будете получать электронную подпись. Можете ли вы, например, получить электронную подпись в своей ФНС? Бывает так, что в территориальной ФНС отказывают в получении электронной подписи. Не все еще по новым правилам заработали, не везде этот новый механизм применяется. Соответственно, здесь стоит задуматься, где в ближайшем ФНС территориальный вы можете получить электронную подпись. Отказать в получении электронной подписи по новым требованиям, правилам в другой ФНС, в той ФНС, которой вы принадлежите, не могут. Здесь вот это правило оно действует, действует оно уже на сегодняшний день. И, соответственно, по причине того, что ваши ФНС по территориальному признаку не выдают электронную подпись, не могут ее, не могут точнее такую услугу предоставить, соответственно, в этом случае без электронной подписи специалист все равно не останется. Перечень есть на сайте Федеральной налоговой службы, то есть перечень территориальных налоговых инспекций, где можно получить электронную подпись, где можно воспользоваться такой услугой. Перечень постоянно обновляется, соответственно, если вы о вопросе получения задумались, например, месяц назад, а сегодня он уже для вас актуален, то целесообразно будет зайти на сайт налогового и проверить, возможно, ваш территориальный э, налог, территориальная налоговая инспекция уже попала в этот список. Порядок предоставления услуги регулируется приказом ФНС от 30 декабря еще 20 года, и вот реквизиты вы видите на экране. Вступает в силу он в полной мере с 1 сентября 2021 года. Вот с этим приказом я настоятельно рекомендую ознакомиться, потому что многие вопросы, которые у нас возникают по ходу, собственно, Применение новых положений можно найти на них ответы именно с учетом этого приказа, но не на все. Итак, услуги, которые оказывает УЦ ФНС России. Вот здесь вот опять же мы для себя имеем четкое представление, понимание, в каком случае мы обращаемся именно в удостоверяющий центр ФНС России. И вот здесь вот можно поставить знак равно доверенный удостоверяющий центр ФНС России. Итак, какие услуги? Создает и выдает квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи. То есть ну фактически это сертификат ключа электронной подписи. Я буду оперировать таким обозначением, потому что аббревиатура на слух она достаточно сложно воспринимается. Осуществляет подтверждение владения лицом, обратившимся за получением сертификата ключа проверки электронной подписи, Соответственно, ключу проверки электронной подписи указан для получения ключа электронной подписи. То есть, фактически, происходит сверка, сверка сведений о лице, который заявил на получение сертификата ключа электронной подписи с теми документами, сведениями, которые лицо предоставляет. Установление сроков действия ключа электронной подписи. Аннулирование ключа электронной подписи выдачи по обращению заявителя средства электронной подписи, которая содержит ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи, соответственно сам алгоритм шифрования, механизмы применения различных инструментов для генерации ключам, все это тоже зона ответственности УЦ налоговой, УЦ ФНС или доверенного лица ФНС. Ведется реестр выданных и аннулированных сертификатов ключей электронных подписей. Соответственно, в любой момент в открытом виде можно эти данные проверить. Можно проверить, является ли электронная подпись, выданная у УЦФНС, либо доверенным лицом у УЦФНС, актуальной, то есть не является ли ключ отозванным, например. Создают по обращению лица, обратившегося за получением ключа проверки электронной подписи, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи. Происходит также э, проверка уникальности ключа электронной подписи в реестре квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей. Происходит подтверждение действительности электронной подписи по обращениям заявителей. Осуществляется иная, связанная с использованием электронной подписи, деятельность, то есть круг полномочий достаточно широкий. Но для нас с вами важно понимать, что деятельность по выдаче ключей электронных подписей делегирована по определенным цельствам, по определенным требованиям именно ФНС России или доверенным удостоверяющим центром ФНС России. Иная история, когда возможно по-прежнему получить сертификат ключа электронной подписи в удостоверяющем центре. Но, опять же, если, например, у нас возникает вопрос по получению ключа электронной подписи на сегодняшний день, сегодня мы находимся в таком неком переходном периоде, мы можем получить Сертификат ключа, буду говорить электронную подпись. Электронную подпись мы можем получить в удостоверяющем центре. Но вопрос, будет ли данная электронная подпись действовать, начиная с 2021 года. Как действовать в этой ситуации? В этой ситуации я рекомендую однозначно, во-первых, проверить наличие удостоверяющего центра, где вы собираетесь получить электронную подпись в списке аккредитованных удостоверяющих центров на сегодняшний день. Где это сделать, я скажу чуть позже. Все инструкции, все э, пароли я, так сказать, дам. Соответственно, э, получив электронную подпись, она у вас будет работать. Она у вас будет работать до окончания срока действия до окончания срока действия в иных случаях аккредитации удостоверяющего центра. Но, опять же, нельзя не учитывать тот момент, что так как в 2022 году у нас абсолютно новые правила вступают в силу, и все равно нам придется, а именно придется руководителю обращаться в УЦ ФНС России, либо к доверенному лицу ЦФНС России, Соответственно, вот этот вот момент, этап своей работы, его нельзя тоже не учитывать. И вопрос, будут ли действовать те электронные подписи, которые, например, выпущены на сегодняшний день на сотрудников. Ну, есть информация о том, что да, они продолжат свое действие, но вот, например, у меня, как у специалиста, который все-таки имеет непосредственное отношение к работе с электронной подписью, возникают определенные вопросы. В текущем законодательстве, с учетом положений 63-го федерального закона, с учетом требований в рамках внесенных изменений, электронная подпись, которую вы получаете в дальнейшем, в аккредитованном центре удостоверяющем центре с 2022 года, на специалиста организации, она содержит в себе сведения только по физическому лицу. И вот здесь вот как раз вступает в действие уже машинописная доверенность или по-другому аналогичное, синонимичное понятие – это электронная доверенность. И уже в электронной доверенности содержатся, собственно, признаки организации, содержится информация о том, что такой-то сотрудник, да, он такой-то, точнее, физическое лицо, он является сотрудником такой-то организации. А вот те электронные подписи, которые у нас действуют сейчас, которые выдаются удостоверяющими центрами сейчас, они содержат признаки и организации. Поэтому вот здесь вот в этом плане, конечно, стоит все-таки держать руку на пульсе и учитывать, не сбрасывать, по крайней мере, со счетов, что, возможно, потребуется в этом плане свои какие-то дополнительные затраты и э, трудозатраты и материальные затраты. Итак, услуги оказываем доверенными лицами у ЦФНС России. Доверенные лица, здесь вот мы с вами тоже обращаем внимание на э, понятие, относительно новое понятие, доверенные лица у ЦФНС России. В соответствии с требованиями 63-го федерального закона реализуют следующие функции. Так как это доверенные лица, собственно, они на себя принимают все вопросы, которые связаны с выпуском электронной подписи. Принимают заявление на выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, вручают сертификат от имени УЦФНС России, идентифицируют заявителя при его личном присутствии реализуют иные функции, которые предусмотрены 63-м федеральным законом. То есть фактически все те действия, которые оказываются у нас у ЦФНС России, их и оказывают доверенные лица у ЦФНС России. Вот здесь вот на сегодняшний день сама столкнулась на практике с тем, что когда речь идет про доверенные лица у ЦФНС России, возникает некое такое недопонимание в части терминологии. У нас на сегодняшний день тоже встречается понятие «доверенный удостоверяющий центр». И вот здесь вот вы для себя должны понимать, что «доверенные удостоверяющие центры УЦФНС России» и «доверенные аккредитованные удостоверяющие центры» — это два абсолютно разных понятия. «Доверенные удостоверяющие лица у УЦФНС России» Это, собственно, организации, те лица организации, не лица, здесь надо, конечно, быть осторожнее в терминологии, организации, которые получат соответствующий статус, которые пройдут некую такую, как я ее называю, двухфакторную проверку. Отбор достаточно жесткий, проверка предусмотрена... В режиме двух основных ступеней первая проверка это присвоение аккредитации удостоверяющему центру, а уже потом из числа аккредитованных удостоверяющих центров по новым правилам, которые действуют с 1 июля текущего года, собственно присвоение статуса доверенного лица у ЦФНС России. В части... Тех требований, которые предъявляются к удостоверяющим центрам, в части аккредитованных по новым правилам, в части доверенных удостоверяющих центров, мы с вами углубляться не будем, потому что это тема, наверное, отдельного вебинара, и она нам не столь интересна. Но поверьте, что те требования, те условия, которые предъявляются на сегодняшний день они достаточно жесткие, предполагают сложный отбор и предполагают, что самое главное, то, что э, аккредитованные удостоверяющие центры, э, множество аккредитованных удостоверяющих центров, эту проверку не пройдут. То есть предполагается, простыми словами, отсев удостоверяющих центров. И уже из числа отобранных будет выбираться список доверенных удостоверяющих центров ПНС России. Вот здесь вот информация отдельно для тех организаций, для тех представителей, которые являются заказчиками, которые работают со стороны заказчика. В плане получения электронной подписи со стороны заказчика здесь для нас с вами фактически ничего не меняется. Мы с вами получаем электронную подпись по прежним правилам и требованиям. И, соответственно, если мы с вами зайдем на сайт Минкомсвязи, мы увидим, что... В списке э, аккредитованных уже по новым правилам удостоверяющих центров, естественно, федеральное казначейство есть. Поэтому вот те правила, которые действуют на сегодняшний день, они будут действовать и э, в дальнейшем. Итак, ну, э, здесь вот... В плане терминологии для нас важно э, учитывать следующий нюанс. Доверенный удостоверяющий центр ФНС это новая категория, которая полный, э, в полном объеме организации, которые заработают с 1 января 2022 года. Если вы, например, сейчас обращаетесь в удостоверяющий центр, видите такую приставку, такое определение, как э, доверенный УЦ, э, Доверенный аккредитованный УЦ. Это вовсе не означает, что это доверенный удостоверяющий центр Федеральной налоговой службы. Это означает то, что, собственно, это простыми словами, точка выдачи, по, точка выдачи электронной подписи от аккредитованного удостоверяющего центра. В лучшем случае от аккредитованного. Аккредитованный или нет удостоверяющий центр, мы тоже с вами проверяем на соответствующем сайте права и обязанности у УЦФНС России. Вот здесь вот мы с вами опять же возвращаемся к этой теме. Это наделение третьих лиц полномочиями по приему заявлений на квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, вручение от имени УЦФНС России самой электронной подписи, выдача как в форме электронных документов, так и в форме документов на бумажном носителе. Вот здесь, вот, уважаемые слушатели, когда вы получаете электронную подпись, вам выдают вместе с электронной подписью некий такой бумажный документ, где множество э, зашифрованных данных, непонятных символов. Ну, как правило, мы этот, электро... этот бумажный документ кладем на полку и забываем. В лучшем случае бывает так, что мы и избавляемся от этого документа. Так вот, по сути, это и есть э, электронная подпись. В форме бумажного документа. Это зашифрованные данные, которые содержатся в вашей электронной подписи, они отражены на бумажном носителе. Ну, я не рекомендую избавляться от этих документов, не рекомендую, чтобы этот документ попал в третьи руки. Информирует лицо удостоверяющий центр ФНС России, обратившийся за получением квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, об условиях и порядке использования электронных подписей. Когда мы обращаемся уже в ФНС России за получением ЦФНС России за получением электронной подписи, стандартно от нас потребуется заполнение документов, заполнение заявления, и в том числе, собственно, как сейчас говорится в нормативных документах. Удостоверяющий центр э, информирует нас э, об использовании электронной подписи и выдает некое руководство по использованию электронной подписи. Ну, э, на практике я встречала то, что э, некоторые да, действительно территориальные УЦФНС России выдают. Такое руководство. Некоторые этим требованиям, ну, так сказать, рекомендуют ознакомиться с информацией, которая есть на сайте, то есть пренебрегают таким моментом. Обеспечивает актуальность информации, содержащейся в реестре квалифицированных сертификатов, ключей проверки электронной подписи, ее защиту от неправомерного доступа, уничтожение, модификации, блокирования иных неправомерных действий. Вот здесь, вот этот момент, этот. Эта обязанность со стороны UCIF ФНС Россия, она достаточно такая спорная в плане того, что если, например, произойдет утечка данных, ну, говорю простыми словами, то в этом случае, соответственно, понадобится действие, потребуется не только от самого удостоверяющего центра, но и действия от заявителя, от обладателя ключа электронной подписи. Соответственно, вот здесь вот, ну, надеемся, что никаких таких утечек данных не произойдет, и в части функционирования УЦФ, ФНС, в части выдачи электронных подписей, собственно, здесь будет все достаточно гладко, скажем так. Предоставляет безвозмездно любому лицу в соответствии с порядком формирования и ведения реестров, выданных аккредитованными удостоверяющими центрами, квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи, а также предоставление информации из реестров. Обеспечивает конфиденциальность ключей электронных подписей, созданных в вот УЦФНС России. Также у УЦФНС России вправе отказать в создании квалифицированного сертификата ключа, если не подтверждено владение лицом, обратившимся за получением квалифицированного сертификата ключа. Соответственно, когда мы обращаемся за выдачей электронной подписи, мы обращаемся обязательно лично, здесь причем разные варианты обращения предусмотрены можно э, обратиться непосредственно в налоговую, можно предварительно в электронном виде составить заявление и уже соответственно для сверки для сверки личности для сверки документов явиться в назначенный день назначенное время. А в случае, если а, сверка не произошла, либо если в установленное время заявитель не явился за электронные подписи, то будет аннулировано заявление или в ином случае, если сверка не произошла, будет отказано в выдаче электронной подписи. А, со своей стороны, у ЦФНС России а, обязана проинформировать в случае возникновения каких-либо проблем, в случае возникновения каких-либо технических сбоев. Владельцы сертификата ключа электронной подписи, также у ЦФНС России доверенные лица хранят все необходимые данные. И в случае необходимости, если, например, у вас истек уже срок действия ключа, но по каким-то причинам вам нужно получить информацию об истекшем вашем ключе, то есть получить собственно, архивные данные, можно будет обратиться в УЦФНС к доверенным лицам и сведения эти получить. Все те документы, которые предоставляет заявитель, соответственно, они тоже будут храниться, будут они храниться в течение определенного срока, и сведения эти будут доступны соответствующим представителям УЦ. Так, далее. При принятии решения о прекращении выполнения функции УЦ ФНС России сообщается об этом уполномоченный федеральный орган исполнительной власти не позднее, чем за один месяц до даты прекращения выполнения функции ЦФНС России. Происходит передача уполномоченный федеральный орган реестра квалифицированных сертификатов ключей ФНС России, квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей, той информации, которая подлежит хранению в аккредитованном удостоверяющем центре. То есть фактически если мы с вами обратимся прямо к букве закона, мы увидим, что возможно такая ситуация, когда доверенный удостоверяющий центр прекращает свою деятельность. И вот здесь вот мы с вами видим пояснение, в том числе вот в данном письме, реквизиты которого я приводила в начале, что в этом случае произойдет с электронной подписью. То есть там вот подробно все это описано можно фактически с учетом требований действующего законодательства с этим столкнуться, но, конечно же, скорее всего, это будет не в порядке вещей, это будет исключение, и на практике, возможно, мы с вами с таким положением никогда не столкнемся. Итак, если, например вы обращаетесь в доверенный удостоверяющий центр, то все те полномочия, все эти действия, которые предусмотрены для собственно, ЦФНС России, все они выполняются доверенным лицом, происходит также сверка данных, то есть здесь речь идет о том, что нужно все-таки будет обязательно лично являться за получением электронной подписи, я думаю, что таким образом будет организовано изначально да, необходимо будет руководителю организации, то есть то лицо, которое заинтересовано в получении электронной подписи именно в УЦФНС России, обращаясь лично в удостоверяющий центр УЦФНС, либо к доверенному лицу. Происходит сверка данных, далее в течение указанного срока происходит выпуск сертификата ключа проверки электронной подписи. Впоследствии, возможно, такая ситуация, что уже без личной явки можно будет получить электронную подпись. Вот здесь, вот, конечно же, я пока могу всего лишь предполагать, как это будет, но думаю, что той электронной подписью, которая у вас будет... Действительно, на момент подачи заявления о выдаче новой электронной подписи, соответственно, можно будет подписать новое заявление. Но это вот пока такие мои некие предположения. Почему бы и нет? Фактически электронная подпись – это аналог собственноручной подписи. Ну а те сведения и документы, которые вы изначально подавали – Удостоверяющий центр все они будут храниться в УЦ, поэтому сведения будут доступны. Но здесь, опять же, исключение может составлять та ситуация, когда, например, какие-то сведения, данные были изменены. И в этом случае, опять же, лично, либо непосредственно в ВЦП мы заполняем заявление, прикладываем обновленные сведения, новые документы и получаем... Новую электронную подпись. Срок действия электронной подписи, которую вы получаете уже в ФНС. Срок действия на сегодняшний день, этот срок он обозначен в качестве срока действия для переходного периода, составляет 15 месяцев. В дальнейшем, возможно, этот срок будет сокращен стандартно до одного года. Ну, по большинстве, по большинстве с вами мы знаем, что электронная подпись обычным удостоверяющим центром, она выдается на один год все же. Да, есть всякие бонусные месяцы, но стандартный срок это один год. И здесь, соответственно, скорее всего пойдет все по тому же правилу создания. А какие действия необходимы для получения электронной подписи? Создание ключа электронной подписи, ключа проверки электронной подписи, то есть здесь это по сути генерация самой электронной подписи, осуществляется самостоятельно, обратившимся за получением сертификата ключа электронной подписи следующими способами. Первый вариант, я его рекомендую, когда вы приходите со своим рабочим местом, со своим ноутбуком, здесь ну, по-другому, естественно, никак, и уже непосредственно в налоговой электронную подпись вы генерируете на свое рабочее место, на свое РМ, автоматизированное рабочее место. Другой вариант. На рабочем месте оператора УЦФНС России в местах выдачи на РМ, включая операторов в местах выдачи доверенных лиц в присутствии лица, обратившихся за получением квалифицированного сертификата, ключа проверки электронной подписи. То есть вы обращаетесь в УЦФНС, например, или к доверенному лицу ЦФНС, генерирует по вашему заявлению электронную подпись, генерирует э, оператор ФНС, и э, происходит, собственно, запись электронной подписи, записывается электронная подпись на носитель, в дальнейшем вы уже самостоятельно э, устанавливаете э, на свое рабочее место вашу электронную подпись. Создание ключа электронной подписи, ключа проверки электронной подписи осуществляется после идентификации лица, обратившегося за получением квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. Вот здесь вот обязательно закладывайте время на проверку документов, потому что на сегодняшний день установлено 10 дней для проверки документов. Фактически я сталкивалась с ситуацией, когда в течение пяти дней проверяли документы и когда срок этот был увеличен. То есть для получения уже ФНС электронной подписи, опять же, нужно будет премия. И вот, например, если вы как участник работаете, то, конечно, это будет несколько более увеличенный срок по сравнению со стандартной выдачей электронного ключа. Создание Электронные подписи осуществляются на основании заявления. В заявлении заявление формируется в месте выдачи электронной подписи по месту нахождения владельца, ключа электронной подписи на бумажном носителе. Вот здесь вот я опять же повторю, что если у вас территориально ваша ФНС, которой вы принадлежите, не выдает электронные подписи, никто не запрещает обратиться в иную в ближайшую, например. ФНС. Соответственно, там вам не откажут, вы сможете в другой ФНС получить электронную подпись. С использованием личного кабинета налогоплательщика осуществляется формирование собственно заявления при формировании электронного документа, подписанного электронной подписью ЦФНС при наличии действующего квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. Фактически уже давно можно в личном кабинете на сайте налоговой сформировать электронную подпись, которая действует именно для сайта налоговой, и в личном кабинете основные документы, которые в ходе электронного документооборота с налоговой используются, вы можете подписывать этой электронной подписью, например, для физиков в актуальном декларации 3НДФЛ. Соответственно, вот если у вас есть такая электронная подпись, вы можете ей подписать ваше заявление. Можно подписать в иных информационных системах, но я скажу честно, что я в иных информационных системах пока еще вот этот вариант не проработала, пока еще не довелось использовать. Стандартный вариант обращаетесь лично, заявление формируете лично в ФНС, либо заявление подаете через сайт налоговый. Заявление на выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. Указываем фамилия, имя, отчество при наличии соответственно, лица, обратившимся за получением электронной подписи, полное наименование заявителя юридического лица, для юридического лица, реквизит основного документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика заявителя физического лица, то есть ИНН физического лица, либо для ИП, либо, соответственно, для руководителя организации. То есть здесь тоже речь идет про личный номер ИНН, его нужно будет обязательно указать. ИНН организации мы тоже указываем в заявлении. Указываем СНИЛС, указываем основной государственный регистрационный номер для юридического лица УГРН. Основной государственный регистрационный номер записи у государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, если с заявлением обращается индивидуальный предприниматель. И при наличии указанного адреса электронной почты. Заявление на выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи подписывается лицом, обратившимся за получением самой электронной подписи. Выдается заявителю в течение пяти календарных дней. Ну, на практике все-таки это не 5 календарных дней, это несколько больше. Ну, есть, и где оперативно работает под оперативностью, понимаю, 5 календарных дней. После даты получения уведомления о прохождении проверок. То есть на проверку, соответственно, отводится время. Ну, вот общая, в общей сложности это 10 дней. Если заявитель в указанный срок не является за получением уже готовой электронной подписи, заявление на выдачу электронной подписи аннулируется. Если, например, опоздали, не получили вовремя, а все-таки для вас вопрос получения электронной подписи актуален, соответственно, все придется начинать заново. В части заявления, по заявлению, здесь вот основные моменты, обратите внимание на то, что... Кто у нас будет в основном обращаться? Вот ЦФНС, вот CFS к доверенным лицам у будут обращаться в основном руководители организаций. И вот здесь вот опять же вопрос о том, что прежде всего я имею в виду тех, кто является руководителями коммерческих организаций опять же уточню, что для заказчиков все-таки остается все по прежним правилам здесь в этом случае все должно быть относительно все должно пройти относительно безболезненно и без каких-либо нововведений. А вот в части коммерческих организаций, коммерческих структур конечно же здесь придется такие некие новые правила учитывать и придется вовремя позаботиться. Если у вас есть на сегодняшний день электронная подпись, которая действует, которая, например, заканчивает свой срок действия в течение следующего года, до конца этого года вы, являясь руководителем организации, имея электронную подпись на свое лицо, на свою организацию, вы работаете еще пока по старым правилам, но вот уже с 2022 года Нужно будет получить электронную подпись а, по новым требованиям в УЦ ФНС, либо у доверенных лиц ФНС. А, опять же, важный нюанс. Те сотрудники, которые работают в вашей организации, например, бухгалтер, сдает бухгалтерскую отчетность. Сдает бухгалтерскую отчетность 2022 года он при помощи, а, я имею в виду, при помощи своей электронной подписи, которая выдана на физическое лицо. Но при сдаче отчетности обязательно необходимо будет предложить так называемую машинописную или по-другому электронную доверенность. И вот как раз в этой доверенности будут уже содержаться сведения о том, что такое-то лицо является бухгалтером такой-то организации, действует по доверенности. По поводу формы машинописной доверенности. Пока еще форма машинописной доверенности не утверждена в том, э, окончательном виде, в котором мы будем ее использовать 2022 года. Но сами нормы, они уже приняты, приняты однозначно, и, соответственно, э, от них мы с вами никуда не уйдем. Получение электронной подписи. Вот здесь вот э, те слайды предыдущие, которые я приводила, вы их прям можете, эту информацию можете найти. Сейчас я еще раз покажу реквизиты реквизиты приказа, приказ ФНС от 30 декабря 2020 года. Ну, номер я зачитывать не буду. Вот то, что я вот на этих слайдах озвучивала, все это есть в приказе. Поэтому он достаточно такой информативный для нас с вами. Его нужно будет, конечно, еще раз внимательно для себя изучить. Но вот хотелось бы так вот несколько слов еще сказать, как бы подытожить то, что я озвучила, сказать просто о сложном. Как получить электронную подпись по новым правилам? Ну, например, вы руководитель организации, руководитель коммерческой организации. Предварительно запишу, э, необходимо, запиша, э, необходимо записаться на прием в ЦФНС либо в доверенное лицо. Можно это будет сделать через сайт. Э, обязательно приобретите защищенный носитель ключевой информации. Защищенный носитель ключевой информации. Что это? Это электронная подпись. Вот она, обычная флешка, которая нам с вами хорошо известна. Но, опять же, мы флешкой вот это устройство называем весьма условно, потому что по сути своей, если это не флешка, а именно защищенный цифровой носитель, то она э, имеет внешний вид флешки, но по признакам это не флешка. Это рутокен, например, может быть, либо иной. Носитель. Устройство обязательно должно быть сертифицировано в СТЭК России либо ФСБ. Необходимо его купить на при... и прийти с ним на прием. То есть вы записались на прием, приобрели носитель и, собственно, обращаетесь за бесплатной выдачей электронной подписи. И вот здесь, вот опять же, видите, на слайде указываю бесплатная электронная подпись, но не бесплатная, потому что уже вот они расходы мы с вами видим. Приобретаем носитель. Если, например, у вас есть старая электронная подпись, она у вас работала раньше, вот вы обращаетесь за новой электронной подписью. Вы можете на старую электронную подпись записать новую электронную подпись. Вот на такой один защищенный носитель можно записать до 32 ключей проверки электронной подписи. По объему памяти это не флешка, это не один, не 2, не 3, не 32 гигабайта и так далее. Это достаточно по объему памяти ограниченный носитель, но вот тем не менее до 32 электронных подписей можно записать. У ЦФНС поддерживает ряд ключевых носителей. Самые такие распространенные это RUTOKEN, ЦП 20 стандарта, RUTOKEN S, RUTOKEN Лайт, Джакарта, Джакарта 2, Джакарта LT и другие. То есть это те носители, которые, собственно, у нас с вами на слуху. Здесь в этом плане, я думаю, что никаких сложностей не возникнет. Итак, записались предварительно на прием ЦФНС, параллельно приобрели электронную подпись, я имею в виду сам носитель приобрели, подготовили пакет документов. Пакет документов мы с вами уже озвучили, это заявление, паспорт, ИНС, СНИЛС, Документ о внесении записи в ЕГРУ, и ЕГРИП сертификат соответственно на носитель, тоже немаловажный момент. Обязательно сертификат соответственно на носитель у того лица, который вы приобретаете, носитель электронной подписи, обязательно требуйте. Могут проверить, могут не проверить. Заявление заполняется и подается предварительно в личном кабинете налогоплательщика, но ну, это вот я здесь описываю самый такой простой способ, чтобы ФНС все эти бумажки вручную не заполнять. Если есть действующая электронная подпись, полученная по старым правилам, но вот здесь опять же действует правило, что есть электронная подпись, которая у вас сгенерирована предварительно на сайте в личном кабинете налоговой, вы можете ее тоже использовать. Либо непосредственно заполняете э, все Документы и подаете на приеме в ОЦ налоговой. Далее, личная явка в назначенное время ОЦ ФНС для идентификации личности, подписания документов и проверки носителя. Некоторое время информация далее проверяется, ну, 5 дней говорят о том, что это 5 дней, но по факту бывает больше. Получаете электронную подпись. Если все проходит успешно, налоговая сообщает вам о возможности получения сертификата. Выпуск квалифицированной электронной подписи после проверок занимает не более 15 минут, но это как бы уже финальное действие, все проверки пройдены, подтверждена личность, получается электронную подпись. Срок действия квалифицированного сертификата, выданного в переходный период, который уже сейчас начался, это 15 месяцев. Далее. Начинаете работать с электронной подписью, настраиваете обязательно ваше рабочее место. И, собственно, далее уже стандартно работаете при помощи электронной подписи. В части работы электронной подписи, точнее, в части затрат, вот первая затрата, с которой вы сталкиваетесь, это носитель, если у вас нет носителя. И далее это криптопровайдер, программа, через которую вы устанавливаете криптопром на собственно, свое рабочее место. Для всех, кто получил квалифицированную электронную подпись в вот ЦФНС России, работает служба технической поддержки, здесь можно обратиться и по телефону, можно обратиться и непосредственно через форму на сайте. Вот здесь вот как раз жизненная ситуация, когда вы выбираете из выпадающего списка, вопросы все связанные с работой, с использованием электронной подписи, достаточно удобно и быстро, ну, мне, по крайней мере, быстро ответили. Заполняете форму, регистрируется далее на сайте ФНС с обращением, и, собственно, потом приходит ответ. Смена ключей осуществляется по тем же правилам, что, собственно, и получение электронной подписи. Здесь я даже подробно, наверное, останавливаться не буду, потому что Фактически срок действия истек, документы снова предоставляем и далее уже по стандартному пути все действия выполняем. В приказе, который был озвучен ранее, речь идет также про внеплановую смену ключей электронных подписей. И в частности речь идет про то, что в случае нарушения конфиденциальности ключа, угрозы нарушения конфиденциальности по техническим причинам, например неисправность сертификата внесения изменений в национальные стандарты в области криптографической защиты информации. Соответственно здесь возникает вопрос о необходимости досрочного, досрочной смены ключа. можно будет обратиться и, соответственно, получить новый ключ. По инициативе заявителя может быть произведена смена ключа, либо по инициативе уже доверенного удостоверяющего центра, либо центра ФНС. Так, сейчас вот посмотрю, какие вопросы у нас здесь есть. Главному бухгалтеру нужно оформить ЭЦП ИЦ, как физлицу. Все верно. У вас есть руководитель организации, есть главный бухгалтер. И руководитель получает со своей стороны электронную подпись в УЦ ФНС, либо у доверенных лиц ФНС. А вот бухгалтер уже как физическое лицо получает электронную подпись в удостоверяющем центре, который аккредитован по новым правилам получает электронную подпись на физическое лицо. В самой электронной подписи не будут указаны данные об организации, данные о том, что это сотрудник такой-то организации, они будут указаны в машиночитаемой или по-другому электронной доверенности. Так, ну вебинар у нас уже практически завершается. У нас с вами где-то остается минут 10 и ответы на вопросы. Так, вот здесь вот я хочу остановиться на еще таких полезных, интересных слайдах, которые мы с вами не рассмотрели, вопросы. Так, итак, статья 16 63 федерального закона Минкомсвязи, как федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере использования электронной подписи, осуществляет аккредитацию удостоверяющих центров. На сайте Минкомсвязи, ссылку я привожу внизу, мы с вами найдем перечень актуальных для нас удостоверяющих центров. Во-первых, это перечень аккредитованных удостоверяющих центров по новым правилам. Вчера заходила, смотрела данные по актуальным удостоверяющим центрам, аккредитованным по новым правилам, на 26 июля представлены. Поэтому здесь следите, ну, второй на 26 можно заменить. Соответственно, здесь следите, периодически перечень обновляется, и, например, тот удостоверяющий центр, центр к который вы привыкли всегда обращаться, находится ли он в списке аккредитованных удостоверяющих центров по новым правилам, можно как раз вот здесь посмотреть в перечни. В отношении организации заказчиков, естественно, здесь есть федеральное казначейство. Удостоверяющий центр федерального казначейства в этом перечне тоже содержится, и все те действия, которые... Мы выполняли ранее в рамках получения электронной подписи. Мы выполняем и сейчас по прежним требованиям. Перечень аккредитованных удостоверяющих центров, аккредитация которых приостановлена, здесь же есть перечень аккредитованных удостоверяющих центров, аккредитация которых прекращена, и перечень аккредитованных удостоверяющих центров, аккредитация которых досрочно прекращена до окончания срока действия текущей регистрации текущей аккредитации, произошла проверка, аккредитация не пройдена, перечень был пополнен новым, переч... новым индустрирующим центром. Так, далее. Так, вот здесь вот хочу еще, в части терминологии мы это с вами все уже разобрали, в принципе, Просто здесь в рамках презентации впоследствии будет удобно ориентироваться. Стандарты шифрования актуальные здесь тоже приведены. На сайте налоговой, собственно, как сгенерировать ключ для подписания действий. То есть, если вы, например, работаете на сайте налоговой хотите заявление подписать о выдаче ключа ФНС России, вы хотите его оформить электронно, подписать на сайте ФНС, заходите в личный кабинет. Поиски набираете электронная подпись, дальше выбираете ключ, где будет храниться в защищенной системе ФНС, то есть вам даже внешний носитель в этом случае не потребуется. Электронная подпись хранится на вашей рабочей станции и регистрации имеющейся квалифицированной электронной подписи. То есть, например, если у вас есть уже сейчас электронная подпись, выпущенная э, аккредитованным удостоверяющим центром по новым правилам, вы можете ее использовать и можете подписать заявление для выдачи сертификата, ключа электронной подписи, уже в соответствии с новыми требованиями, например, на руководителя организации в личном кабинете, но э, первичная явка ее пока никто не отменял. То есть посмотрим, как это будет действовать далее. Сертификат электронной подписи успешно выпущен, и сведения будут в таком виде указаны. Просмотреть можно реквизиты в личном кабинете, вводите пароль доступа к сертификату, и, собственно, сведения будут отражены. Так, да, запись будет. Запись будет, будут сами слайды, которые отключились. Так, сейчас посмотрю, какие у нас вопросы. Так, по поводу ФНС. Будет ли выдавать все виды электронной подписи? Вот здесь вот, э, четкое разграничение должно быть. Для кого вы получаете электронную подпись? Руководитель организации получает ФНС и удоверенных лиц ФНС. Э, сотрудники организации, как физические лица, они получают в, в аккредитованных удостоверяющих центрах. Каким образом электронная подпись, выданная на физическое лицо, может эксплуатироваться в организации? Вот как раз по этому вопросу актуальна машинчитаемая доверенность. Так, вот по поводу интересная информация по поводу Росалторга. На сегодняшний день в качестве единственного доверенного лица ФНС России провозглашен удостоверяющий центр Russell Talk. Впоследствии, конечно, мы можем с вами предположить, что это будут абсолютно все удостоверяющие центры при электронных площадках. Это в том числе, вот здесь вот у меня на слайде сейчас я посмотрю. Так, есть еще та информация, которая тоже будет актуальна. Да, э, статус доверенного лица у ЦРРоссеторг, но, опять же, здесь мы с вами пока вот эту информацию так как бы принимаем к сведению, а далее мы уже э, ближе к двадцать второму году будем иметь полный список. Пока полностью утвержденных э, сведений, утвержденного перечня по э, удостоверяющим центрам доверенных ФНС пока его нет, поэтому да, мы вот это понимаем а, по поводу Росалторг, но, а, так сказать, принимаем к сведению. Доверенное лицо, вот те доверенные организации, доверенные у вот ЦФНС России, оно должно являться банком, организацией, почтовой организацией, оператором связи, либо юридическим лицом, которых 25% акций принадлежит а, государственной корпорации Ростех, Соответственно, это те организации, которые и, иные организации, которые отвечают тем правилам и требованиям, которые прописаны в качестве дополнительных требований для доверенных удостоверяющих центров. И дополнительно это обязательно организация, которая прошла аккредитацию в качестве удостоверяющего центра по новым правилам. Удостоверяющие центры, получившие аккредитацию по новым правилам, они тоже соответствуют весьма внушительному списку требований, в частности, например, к размеру капитала предъявляется требование не менее 1 миллиарда. Поэтому здесь, да, ожидаем то, что действительно список удостоверяющих центров уменьшится. Ну и плюс уменьшится он за счет того, что не всем удостоверяющим центрам аккредитованным будет интересно являться просто удостоверяющим центром. Ввиду того, что небольшой собственно, пласт электронных подписей останется для обычных аккредитованных удостоверяющих центров, недоверенных, это подписи для физических лиц. Но ожидается, естественно, что количество будет значительно менее. Так, если срок моей электронной подписи до конца апреля 2022 года, обязательно ли надо оформить по новым требованиям до конца 2021 года? До конца 2021 года, если ваш удостоверяющий центр, который выдал электронную подпись, вошел в список аккредитованных удостоверяющих центров, если у него досрочно не была отозвана аккредитация, соответственно, вы можете ее до конца текущего года Использовать. Далее нужно обязательно уточнить следующий нюанс. Вошел ли ваш удостоверяющий центр, которым вы получили электронную подпись, список доверенных удостоверяющих центров. Если список доверенных удостоверяющих центров он вошел, то до конца, соответственно, срока действия вы можете ее использовать. Если нет, то придется получить ее... В доверенном удостоверяющем центре. Топировать АЦП с носителя говорится о том, что нельзя будет это выполнить. Сама я пока еще не пробовала, но говорят, что нет, нельзя будет выполнить. То есть смысл в том, что а, мы переходим полностью на электронный документооборот все структуры, все организации. И те электронные подписи, которые выданы в рамках организации, в том числе выданы на физические лица а, в качестве сотрудников, на сотрудников организации, а, все сведения должны а, соответствовать, а, информация должна соответствовать подписанному Документы. То есть документ подписывается непосредственно представителем организации. Если речь идет про бухгалтерию, то подписывает документы главный бухгалтер. Если речь идет про визирование документов со стороны руководителя, то исключительно руководитель сам подписывает документы. Хотя, естественно, для многих, особенно в рамках государственных структур, это ну, такое некое... Необъяснимое явление. Зачастую как происходит? Электронную подпись передаем ответственному лицу, и ответственное лицо занимается подписанием документов, а дальше уже редко кто задумывается об ответственности. Так. Так, сейчас я еще дам такие небольшие комментарии. Я отключу сейчас презентацию, отключаю демонстрацию. Дам небольшой комментарий по поводу порядка получения сертификата электронной подписи для представителей организации заказчиков. Мы получаем при необходимости, то есть если возникает вопрос о получении электронной подписи, электронную подпись на руководителя организации, для этого предоставляем определенные документы, Документы в соответствии с порядком приема передачи средств криптографической защиты управления, криптографической защиты информации по управлению федерального казначейства. Оптический носитель при необходимости. Далее создаем запрос на квалифицированный сертификат с помощью портала формирования запросов. То есть, в основном, этот процесс сейчас автоматизирован. В информационной системе удостоверяющего центра федерального казначейства в данном случае работаем. И, собственно, новый заявитель для выключения в реестр организации предоставляет соответствующие документы по организации. Заявку также предоставляет на включение организации в реестр организации, если это актуально для конкретной организации заказчика. Техническое оснащение должно быть предварительно подготовлено, минимальные требования по браузеру, это интернет-эксплорер либо спутник, средство криптографической защиты информации, это КриптоПро версии не менее 4.0, и соответствующий браузер, соответствующий плагин, точнее, должен быть предварительно установлен. Так. В случае получения сертификата руководителем подведомственной организации, филиалом, подразделением, то есть в этом случае, если вы обращаетесь от филиала, либо от подразделения, а также сотрудников, доставляется документ, подтверждающий обязательно полномочия действовать и подписывать документы от имени головной организации. Соответственно, в этом плане ну, каких-либо коренных изменений я не вижу. То есть филиалы подразделения действуют по прежним правилам и требованиям. Доверенность, ее можно так, найти на сайте Росказна. Рекомендуемая форма доверенности. Если, например, ранее у вас подобный документ не был разработан. Так, сейчас посмотрю, какие у нас еще вопросы. У поставщика электронная подпись на гендиректора, выданная тензором, истекает 3 сентября 2021 года. Куда в этом случае обращаться за продлением ЭЦП, чтобы с 1 января она была действительно... Но здесь у вас фактически она должна быть уже действительно не с 1 января, а уже после истечения срока действия электронной подписи. Сейчас вы можете уже с 1 июля обратиться... В этом случае у вас электронная подпись будет выдана на организацию и в электронную подпись будет стандартно зашита информация по руководителю. Да, у бюджетников вроде как ничего не меняется, как понимаю, если УЦ, с которыми работаем, аккредитованы, получать также у них, у УЦ Федерального казначейства. Да, в этом плане заказчики для них все остается по прежним правилам. Однозначно, статус доверенного лица ФНС он будет присвоен УЦ Федерального казначейства, поэтому фактически в части получения электронной подписи для заказчика ничего не меняется. По поводу иного криптопровайдера, ЦБ будет выдаваться только для криптопро для VIPnet. Но вот пока в нормативке присутствуют сведения по криптопро, но скорее всего все-таки сведения будут актуализированы и VIPnet тоже будет добавлен. Мое мнение. Так, вот у нас был интересный вопрос по поводу заключения возможности эксплуатации средств криптографической защиты информации. Один из первых вопросов по поводу закупок, составляющих гостайну. Сотрудник, использующий электронную подпись, должен быть готов к самостоятельному использованию средств криптографической защиты информации, иметь заключение возможности эксплуатации Ранее УФК выдавала такое заключение, теперь они оформляют ОЦП для автономных учреждений безвозмездно, теперь они отказываются выдавать заключение, а ФСБ при проверке его требует. Но вот здесь вот опять же, на каком основании такое заключение более не выдается? В этом плане я тоже в соответствии с нормативно-правовыми актами уточняла, что ничего не изменилось. Все виды ФНС электронных подписей выдает, но обязательно учитывайте, на кого вы получаете электронную подпись. Есть, да, это электронная подпись, например, на руководителя, вы получаете ФНС. Либо в УЦФНС, доверенный ФНС. ВЦ ФНС и, соответственно, все полномочия, которые у вас были ранее, они все будут зашиты под руководителем на конкретную организацию. Так, Наша организация имеет электронную подпись, выданную для отправки бухоотчетности, для торгов на площадках по 44 ФЗ, для торгов по 220, выданной разными у и ФНС. Теперь будет одна квалифицированная подпись для всех видов работ. Ее и э, до 1 июля 2021 года можно было получить одну универсальную. Да. С 2022 года по текущим уже правилам тоже ничего не меняется вы получаете одну электронную подпись, она будет являться универсальной. Если есть rit как подтвердить его соответствие требованиям ФНС? Где-то взять сертификат на него, это нужно обратиться в тот удостоверяющий центр, либо к тому лицу, где вы получали э, сам носитель. По идее, у них все эти документы должны быть. Ну, за исключением того, что если вы не с рук, например, приобретали носитель. Если уже есть виртуальная подпись, созданная на сайте ФНС, можно ее перенести на электронный носитель, как АЦП, без процедуры ожидания 5 дней. Нет, вот та электронная подпись, которая у вас э, сгенерирована на сайте налоговой, это одна подпись, это подпись для работы именно на портале ФНС, для упрощения определенных действий, которые, собственно, производятся на портале ФНС. Поэтому, к сожалению, ее перенести нельзя. Директор филиала бюджетной организации может получить электронную подпись по старым правилам по требованиям. То есть здесь в этом плане практически ничего не меняется. Сейчас я смотрю, какие вопросы еще остались неразъясненными. Хороший вопрос по поводу АИДов. Некоторые электронные площадки просили добавлять определенные АИДы за дополнительные деньги. Как это будет происходить после Нового года? Речь идет, в частности, про коммерческие площадки либо про коммерческие секции отдельных площадок. Исходя из практики, я думаю, что в этом плане ничего не изменится. Как были дополнительные требования, дополнительные аиды в электронную подпись, так они останутся, потому что этот вопрос, он законодательно по-прежнему не получил свое регулирование. как насчет электронных подписей для различных федеральных реестров. Здесь, по сути, вот те изменения, которые я озвучила, они не сопряжены с участием в закупках, либо с размещением закупок. Изменения не в частности, точнее, не в частности, а в общем меняют общий подход к использованию электронной подписи. Поэтому... Здесь опять же нужно исходить из того даже не для каких целей вы получаете электронную подпись, а на кого вы оформляете электронную подпись. Если это руководитель, вы оформляете электронную подпись в УЦФ江ниюэс либо в доверенном УЦФ доверенной организации. Если это сотрудник организации, то вы оформляете электронную подпись на физическое лицо и дополнительно к этой подписи Аккредитованный удостоверяющий центр, где вы получаете электронную подпись, формирует машиночитаемую электронную доверенность. По поводу доверенности, вот все, что я знала на сегодняшний день, вся та информация, которая есть на сегодняшний день, все я рассказала. Пока формы доверенности нет. Форма доверенности будет утверждена до конца этого года. В каком виде, как она будет прикладываться, в какой момент ее необходимо будет предоставлять, об этом будет, будут разъяснения позднее, ну и соответственно тоже запланируем очередной вебинар. Если пользуются три работника подписью руководителя для участия в торгах, копировать будет нельзя, подпись как быть. Все эти проблемы, которые однозначно возникнут, особенно перед участниками закупок, я понимаю. Но в этом плане для чего вообще в целом эти изменения? Изменения по электронной подписи, они сопряжены с тем, что полностью переходим на электронный документооборот. И предполагается, что все-таки именно ответственное лицо, то есть то лицо, которому принадлежит электронная подпись, самостоятельно выполняет действие. Соответственно, здесь предполагается, что электронная подпись, если она выдана на руководителя, то руководитель эти действия и выполняет. Но, опять же, другой вариант, выход, точнее, который я вижу. Если, например, у вас несколько сотрудников, то вы вправе на физические лица выпустить электронные подписи, и, соответственно, физические лица, специалисты организации будут работать по своим электронным подписям с машиночитаемой доверенностью. У каждого сотрудника будет своя электронная подпись, ну и, соответственно, доверенность на совершение определенных действий. Да, до конца года можно обращаться в аккредитованный удостоверяющий центр. Так, филиал. Несколько филиалов юридического лица. Как в этом случае быть с получением электронной подписи? Но фактически вы, по всей видимости, действуете по доверенности. Поэтому у вас одна электронная подпись будет на руководителя организации, и по доверенности действуют специалисты. Соответственно, это будут физические лица, электронные подписи на физических лиц и с приложением машиночитаемой доверенности. Так, смотрю, так, по поводу электронной доверенности, пока ждем, пока нет дополнительной информации, будет она применяться только с 2022 года, значит, к концу года разработают ее форму. Если вдруг появятся проблемы с созданием подписи или настройки рабочего места, могут ли помочь по удаленному подключению? Если речь идет про ФНС, вот те э, сведения, которые на слайде, пожалуйста, можно обратиться, либо по телефону можно обратиться, либо э, посредством обратной связи. Консультацию, помощь должны оказать. Так, вопросы. Я смотрю список вопросов. Вопросов у нас очень много. Это радует, что все активно принимают участие в вебинаре. Так, на большинство, я надеюсь, что практически на все вопросы я ответила, потому что некоторые вопросы у нас повторяются. Так, Давайте мы с вами следующим образом поступим. Я еще посмотрю вопросы, которые поступили. Если вдруг я обнаружу те вопросы, на которые я не дала ответ, либо которые требуют дополнительного разъяснения, я предоставлю ответ в письменном виде адресном. Ну а те вопросы, соответственно, которые были разобраны, их я уже озвучивать не буду, все будет в записи. У нас с вами вебинар уже подходит плавно к завершению. Те материалы, которые я сегодня использовала, презентацию, да, можно будет все это получить, все это будет э, отправлено на ту электронную почту, с которой вы регистрировались, и, соответственно, вы получите и запись, и получите саму презентацию. По вопросам еще раз повторю, что я все-таки список просмотрю, возможно, я э, неумышленно, но что-то пропустила, поэтому... Так, по филиалам я еще посмотрю вопросы, по филиалам хоть и дала некоторые комментарии, разъяснения, но, возможно, потребуется более подробный, письменный ответ, потому что я так понимаю, что со стороны заказчика спрашивают. Так, спасибо большое за внимание. Да, да, вижу. спасибо большое. Я с вами прощаюсь.